Всем привет! Сейчас я расскажу, как правильно настроить первоначально акустические системы и сабвуфер в автомобиле. Сам я долго, ну, два дня тыкался в различные источники, чтобы понять принцип настройки, чтобы это сделать более-менее правильно. Поэтому это видео решил снять для того, чтобы сократить время на поиск нужной информации то есть в первую очередь из чего состоит система то есть для какой системы мы сейчас будем делать настройки это перед две ну, одна пара фронтальных широкополосных акустических систем трехполосные в моем случае сзади стоят блины и сабвуфер, подключенный к усилителю. Усилитель четырехканальный. А, то есть, вот как настроить и правильно подключить эту конфигурацию, я сейчас попробую показать. Начинаем с головного устройства. Значит, сейчас, а, в данном случае это пионер, он находится в режиме ожидания. Принцип для всех пионеров примерно одинаковый. Нужно нажать вот эту кнопку и держать ее. мы вошли в так называемое скрытое меню первоначальных настроек вот здесь всего два положения в этом меню начальные настройки и система в системе мы можем выставить формат времени auto PI, включить отключить aux вход диммер то есть гашение экрана дисплея режим отключения звука то есть установить при скольки децибелах Сработает защита Чтобы не порвать вам Динамики Энергосбережение И значит, Язык дисплея Вторая настройка Которая нас интересует В основном Это начальные настройки Установка предустановок. Предусилителя, вернее. Установка предусилителя. Здесь есть такие варианты. Тыловые АС, тыловые АС. Тыловые АС САП. САП-САП. То есть в моем случае в магнитофоне сзади одна пара линейных выходов. То есть левый и правый. Все. Соответственно, на усилитель приходит тоже одна пара тюльпанов. Поэтому для того, чтобы у нас на усилителе воспроизводился весь диапазон частот, нам необходимо поставить установку тыл АС. Тыл АС. В этом случае назад пойдет весь спектр звука. В случае, если мы выставим на предусилитель здесь в магнитофоне саб например, или как по умолчанию идет э, аэ, тыл ас вот, САБ, в этом случае у вас э, назад пойдут обрезанные частоты, то есть только низы, рассчитанные на подключение САБа. Что у меня изначально и было. То есть почему я не мог сразу понять, почему у меня блины э, бубнят как сабвуфер. Дело было вот в этой скрытой Установки. Поэтому после того как мы поставили установки тыл АС тыл, тыл АС, у нас все назад стало транслироваться в полном объеме. И уже на самом усилителе, я чуть позже покажу, мы установим фильтрацию необходимых нам частот. Для блинов отдельно и для сабвуфера отдельно. Вот. То что касается головного устройства. Теперь мы его включим. И я покажу, что еще нужно сделать здесь. В настройках, свойствах аудио, вот здесь вот, необходимо убрать вот эту тон-компенсацию. То есть, если она тут, как правило, имеет три положения. НЧ, СЧ, ВЧ. Ну, или если там на английском у кого-то, там, ЛОВ, МИТ и ХАЙ. Вот эту компенсацию нужно отключать. Также усиление баса нам нужно выставить в ноль. Это мы ничего не трогаем. Вот это SLA мы можем поставить единичку или двойку. Мне нравится, как звучит на двойке. Это как бы расширение сцены. Уровень сигнала. Это мы двигаем вперед-назад. У меня сдвинуто во фронт в принципе можно здесь регулировать мощность подаваемого на передние колонки и на задние баланс этот либо сзади опять-таки на усилителе поворотным резистором гейн мы можем установить чувствительность тыловых колонок уже там это на любителя можно там можно там значит еще в аудио настройках эквалайзер у меня стоит пользователь 1 и тут вы уже 5 частотных диапазонов какой вам нравится настраивайте уже звук чисто под себя у меня здесь низы плюс 6 средний мид bass так называемый тоже плюс 6 и вот тут высокий я подрезал частоты немножко. Но это, как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные. Кому как нравится. Тон компенсацию так, ставим выключенную. Все, вот как бы основные настройки. И еще, да, э, настройки э, вот этого параметра эквалайзера. Вот установки эквалайзера на пользователя Лучше делать на громкости 30 Либо на той громкости При которой Начинаются искажения То есть начинают хрипеть Динамики Можно вывернуть Или вообще отключить Задние тыловые колонки, сабвуфер И определить этот порог Начала Искажений Только на передних Акустических системах и дальше уже все регулировки производить на этой громкости после того как мы этот, этот предел нашли можно чуть-чуть откатиться обратно и вот на этом еще не хрипящем уровне производить все настройки близко к грани помех вот. ну вот вроде бы все это я вам все рассказываю то что прочитал во многих источниках в интернете опыт людей, настройщиков и то, что я сделал у себя, так как я мучился, не мог настроить сабвуфер, чтобы он нормально работал и с фронтом, и с тылом вот. пока все головное устройство мы оставляем, идем назад к усилителю продолжаем так как у нас от головного устройства приходит только одна пара тюльпанов, вот она нам необходимо поставить вот такой Y-коннектор, делитель сигнала, и мы вот у нас скажем левый канал и правый канал, и уводим левый канал на input фронта, и левый канал на input тыла, соответственно правый канал тоже также разводим то есть мы получаем из одной пары тюльпанов 4 вернее две пары тюльпанов 4 штуки и разводим их по каналам усилителя здесь органы управления фильтры так называемые LP, HP и Level он же Gain или Gain они дублируются, то есть вот эта часть идет на этот канал, эта часть на этот канал. Они идентичны на каждом канале. Что как настраивать? Для тыловых обычных вот этих вот динамиков или блинов мы ставим положение OFF, то есть пропускаем полную полосу звука, либо HP. для канала, который идет у нас мостом подключим сабвуфер на клемнике, мы ставим LP и отсекаем верхние частоты вот этим вот регулятором LP. Здесь у меня от 40 герц до 160 герц. Рекомендуется поставить положение около 80 герц для нормальной работы саба, чтобы он не бубнил и на него не шли мидбасы, чтобы он у вас не пел. А играл только низкие частоты то есть от 40 немножко откручиваем но ну, это опытным путем определяется вот после вот такой а, грубой предварительной настройки мы можем уже дальше а, манипулируя настройками на магнитоле эквалайзером и немножко тут крутя филь фильтры добиться того звучания которое нам необходимо которое нам нравится вот. основные моменты я рассказал то есть то чего мне не хватало для первоначальной настройки своей системы на этом спасибо